Сейчас вы видите то, как должны разъезжаться машины на перекрестке, регулируемым обычным трехсекционным светофором, включая разворот через воображаемый центр перекрестка.